Привет. Всем привет! Сегодня мы будем снимать пашты На... яички. Да, и я... яички будем красить. Правильно. Плачь. Надеюсь, они вкусные будут. Да, они такие, как наш веночек. да? И съедобные. И съедобные. Конечно, съедобные. И съедобные. Мы отворили яички. И съедобные? Да. Конечно, съедобные. Теперь будем да. красить. С съедом и Да. Мы развели... Я, я буду селеным. Конечно. Мы развели краситель. У нас такой пищевой. оранжевый. Конечно, пищевой обязательно. Синий. Такой и, и еще Си зеленый. И зеленый. Я да, себе краситель. синий беру. Мы, а мы будем всеми тремя красить. А всеми тремя. И яички. яички. Мы уже их отварили. Берем по яичку. Я, я убери. Я тоже я буду я. показывать. Да. Берем салфеточки. Мам, поставь. Мам, поставь. Нам нужно Сейчас. яичко. Завернуть. Да. Я Завернуть я салфеточку. Мы разворачиваем салфеточку и я начинаем. Без разницы, квадратик, длинненькую и начинаем заворачивать наше яичко. Без я разницы, как. Все, я Заворачиваю. И можно Ой, вторую возглава. тоже. Ой, еще одну салфеточку использовать и просто а, заворачиваю. Ай, а страшного? Можно еще одну взять. можно еще одну взять? Можно. Это, это. Ой. Ничего страшного, даже если порватая. Ничего страшного. Кладем. Я уже сделала. Молодец. Вот, ложи. вот такую ниточку. Вложи на тарелочку и будем красить. Да? нас да. салфетку? Ты салфеточку не тяни, а просто яичко заворачивай в нее, дочь. Да. Я салатила. завернула Завернула? салфетку? На да, набирай теперь краситель в эту пипетку и наливай Я на яичко. ]ожу. И все три цвета можно наливать и он будет у нас красится в разные разные цвета как тебе нравится угу, давай нажимать все набралось нет не набралось по чуть-чуть совсем да? богдаша легче набирается пипетка Такая. можно использовать в принципе чем удобно будет работать можно грушу использовать резину можно пипеточки что угодно. Давай я тебе наберу. Не получается. Туго набирается и слабо. Сейчас мы у попросим. Богдаша закончит? Да? Угу. И как раз и красиво получится и интересно. Деткам очень интересно как раз смешивание цветов. Идет. И я сделаем полезное очень. дело. Очень. очень. яркое будет. Мы посмотрим сейчас как у нас получится. Как покрасится. Получается? Нет. Нет. Ты можешь другой цвет, если О, хочешь. А ты... Можешь зеленый. А давайте сделаем, кто быстрее покрасит? Кто быстрее покрасит? Но ну, так будет нечестно. У тебя легко набирается. у Камилы тяжелее набираться. Да. У нее пипеточка Я маленькая. Не Сейчас Багдасар покрасит и тебе. Вот здесь вот, смотри, ядышко можно на то Полностью яичко, все полностью. Багдаша, переворачивай его. И с другой стороны тоже полностью. Ой, я еще. Все, закончил? Угу. Дай, Можешь дай, больше, дай. больше, больше, да, налить? Больше. А в тарелочку мы положили, чтобы краситель на стол не протекал. Дай, дай. Это все будет в краситель. Сейчас Багдаша закончит и даст тебе пипеточку. Тебе той проще будет делать. Я пока возьму это и попробую сделать тоже. Третий вариант есть. Ничего страшного. Ничего страшного? Да. Да. А, правильно. Ничего страшного. Да. Так, я тоже буду делать. Посмотрим, что у нас получится, да? Угу. А давай нет. с тобой. Кто вкусный? Hey, monkey. I just wanna. Hmm. Papa, I Let's Камил, а -а -а. Камила. Богдаша поделился. А -а -а. Что? Пускай все хорошо. Пускай требуется. А вот сует... такая. Ой, а -а -а -а. на руки. Камила, может, вот это другой вот цвет какой-то? Получается вблизи. Может, это какой-то другой цвет. Пусть делает как нравится. Пускай. Да. Просто у нее еще зеленый. Все зеленое. Она сверху добавит. И не хочет набирать эту пипетку синенький дочь я забрала синенький да это я поближе поднесу покажу ой, я Красота. А, красиво получается а -а -а. а, ну, да я поближе покажу у меня вот я ой, живу. Камила прям в желто -зеленую. а у тебя точно негативный да хат. в общем когда мы Намочили наше яичко. Кстати, Н наш надо, яичко. По надо подождать 20 минут. Да. Когда мы намочили яичко, нужно подождать, чтобы прокрасилась наша краска. 20 К минуточек. Оставляем наше яичко и будем ждать, да? Когда в итоге посмотрим. Сюда, сюда. Пускай ничего страшного пойдет. Можно использовать больше красителей. У нас было только три, у нас закончились остальные. И поэтому мы смешиваем эти красители. Да? Угу. Будем их... Колючим, зеленым, желтым, синим. Угу. А, блин. Это круто. Давай, ты набрала уже. Угу. Много. Много. Угу. Еще сюда. Ты до конца Мил. выливай, не смешивай в стаканчиках цвета. До конца выливай на яичко, а потом набирай новый цвет, да. чтобы в стаканчиках не смешивались а цвета. А то будет вообще каша вообще. Сама ласточка, сама ласточка. Когда желто получился чуть-чуть ярко-синий. Так чуть-чуть или ярко? Ярко-синий. Угу. Вот посмотри. Угу. Кстати, наш веночек, мы его вот, э, решили использовать вот так вот для декора, для украшения, поставили да. сюда подсвечники с свечками. Это, и... это свечки и они в темноте свечи. Конечно. Да. Это все чудово. И вот такой вот декор у нас получился. Это шутба. Так, яички наши покрашены, теперь ждем 20 минут. Вот теперь мы занялись вот таким еще делом. Пока мы ждем, скучно, да, мы смешиваем цвета да, на одном диске. Что-то нам было интересно. И было чем заняться. Пипетка эта нехорошая. Да? Угу. <кх> вот. Так. Надо по-другому. Ну, не нашла я тут вообще. Ждем. Все, все заняты. Все увлечены а -а -а. Давай будем раскрывать, что там у нас получится. Ох сколько много Угу. Вы уже видите? Нет, пока. Бумажки. А я уже вижу. Ты же видишь? Вот. Ой. Вот. Это а. я вверх ногами. Не хочу. А я на тарелку показываю. А. Вот. Ух ты! Ой. Так, тень. На его можно. Да, видно сразу, что мы красили яички. У мамы тоже руки все в красках. О. Да, и Бакдаша. <свист> Ух ты, какая получилась у нас красота. да? Вот это прям красивое, такое, интересное. Там? Это моё, это моё. Да, конечно, конечно, я не против. А это, смотри, какое то красиво тоже раскрываешь. Да, очень. Смотри, гляньте, какой рисунок. Это тоже мой. Посмотрите. Прям рисунок Что, отпечатался от салфетки. А Интересно, так получилось. В каждом видео Барни с нами. Барни с нами, да. Бахнет. Красота. Какая твоя любимая еда? Айся. Или яйца. яйца? Яйца. Все у нас, да? Все, полностью. Вот такая красота получилась. Если вам это еще понравилось, ставь лайк и подписывайся а на мой лайк канал. канал! Багдан лайк! лайк и обидевшись на 24. Багдан лайк и жмите колокольчики. Всем пока!